Здравствуйте, друзья! Буквально два слова о тех изменениях, которые произошли за последние сутки. Ну, во-первых, началась раздача 10 тысяч рублей э, чиновникам, госслужащим и пенсионерам гражданам Украины, которые находятся на подконтрольных вооруженным силам России территориях бывшей Украины. Во-вторых, э, принято решение о том, что здесь будут наравне с гривнами ходить рубли. В-третьих, Озвучено и уже начинает разворачиваться решение о создании военно-гражданских администраций. Но в данном случае важна не личность, важно, важно то, что уже все военкоматы в России получили соответствующие указания, и все желающие наводить порядок на освобожденной части Украины могут идти туда записываться, и больше таких проблем, которые были весь последний месяц, не будет. Что из этого вытекает? Я понимаю, что можно сколько угодно говорить о том, что у России закончились людские ресурсы, поэтому привлекаются добровольцы, но обстановку на самом деле я знаю изнутри, потому что вот эти самые добровольцы ломятся в двери и окна. Люди, вы поймите, десятки и сотни тысяч граждан Украины вынуждены были покинуть территорию Украины, и очень многие из них желают вернуться, и желают они возвращаться не просто гражданскими служащими, желают восстанавливать порушенное. Восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать справедливость в конечном итоге. И вот эти желающие теперь получают возможность вернуться на Украину. Это на самом деле колоссальный сдвиг. Многие склонны относить это к тем обращениям, которые последние полмесяца я и Юра публиковали в своих видеоматериалах. Но вы же поймите, такое одномоментно не делается. То есть... Вполне очевидно, что этот план в Москве рассматривался. Вполне очевидно, что э, к этому готовились. Мы могли лишь немного подтолкнуть или ускорить этот процесс, который действительно запоздал на месяц. Но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Людей, которые покинули... Харьков, Одессу, Николаев, другие города. Очень и очень много. Ко всему прочему, как мы знаем и по событиям 2014 года, много граждан России желает прийти на Украину и восстанавливать порушенное, потому что, опять же, мы не американцы, мы не бельгийцы и не канадцы. Здесь наши... Братья, сестры, племянники, друзья, родственники, кто-то здесь родился, учился, служил. То есть для нас это не чужая территория, для нас это наши люди, наши города, во многом любимые. Но вот, как я знаю, по крайней мере, с десяток отставных российских офицеров, для которых Харьков родной город. Потому что они здесь проходили службу, они здесь учились в училище, у них здесь родственники, в конце концов. Они здесь женились, они, у них жены отсюда. Господа, а чему вы удивляетесь? Естественно, эти люди... Кто-то придет сюда, кто-то будет помогать и уже помогают. Это колоссальная сдвижка на самом деле. Она не будет заметна вот мгновенно сейчас. Но так или иначе, в ближайшие недели на Украину, освобожденные контролируемой российской войсками территорию, будут приходить уже тысячи и тысячи людей. Сейчас мы постараемся этот процесс помогать его организации с тем, чтобы люди не попадали, ну скажем, желающие попасть в Харьков, не оказались в Мариуполе. И это, безусловно, сделали все мы вместе. Понимаете, не кто-то конкретно Вася, Юра или Петя, а все мы. То есть и те, кто снимает ролики, и те, кто работает на госслужбе, и те, кто смотрит эти ролики и помогает в меру сил. Спасибо вам всем, потому что это наше общее дело, и оно сейчас делается. Это все. Всего вам доброго. До свидания.